Приветствую, вас, друзья! Вы на YouTube-канале для клево". Очередной обзор лучших мест для рыбалки в зимнее время, Подледный лов. Мы сегодня с вами находимся на тракторном канале, так он называется. Вот там село Маяки. Вот оно все. Вот такой канал, и вот в City. И вот этот Днестр получается, вот идет полностью. Лед тут замерз примерно где-то 10 сантиметров. 8-10, где-то так. Вот. И мы вот здесь разместились. Посмотрим, если будет хорошо клевать. Может здесь и останемся. Если будет клевать плохо, поедем, перейдем куда-нибудь еще. Чтобы вам показать еще какие-то места. Это вторая часть нашего видео. Первую часть можно посмотреть в правом верхнем углу. Нажать на кнопочку, там где информация и видите вот мы здесь уже луночки прорубили уже прикормили трасочку пил классного кормового мотыля и мы уже все прикормили приветствую трассочка приветствую вас доброе утро как у вас дела мотыля. И как получается? Да, уже получилось. Сколько? Два-три? Ставите. Три-три. Три, три, три. три мотылячка, да? Вот вот, да? О, моя первая тараночка. Попробуем половить еще. Так, у Сосаныча опять что-то да, есть? У Ого! Есть. Лунный, лунный окунь, ребята. Вы поняли? Красавец. Он любит эту песню. Да. Лунный, лунный, лунный. Пожалуйста. В прошлом видео, да, там был спор по поводу колечка. Кстати говоря, стараться. Я хочу сказать, поддержать Сансанася в том, что действительно вот это колечко имеет очень важную, очень ну, важный он момент. Он, он под... полностью получается. Меньше путается. Вот и все. Но меньше все путается. Это, это разве плохо? Это же прекрасно. Я думаю... Первая красная перочка у меня. Красивая. Ну такой размерчик мы отпускать будем, да, Тарасович? Вы как хотите, я же не знаю. А вы такой выпускаете? Я зеленый пис, я все отпускаю. Зеленый пис? Да. Понял. Сансанович, а вы такой выпускаете? Однозначно. Ну, значит, и я буду отпускать. Да. Специально пробил. Одну выта с одной вытаскивай, другую отпускаю. Вот моя мормышечка вот такая. Глубина где-то сколько? Метра два, да? Два с половиной. Солидно, Александр. Вот что-то у меня аж блеснуло у тебя. О, уже начинает уже разместчик увеличиваться. А я все, дозы увеличиваю Ну, когда я сюда положился, тебе удобно было Или ты же езжешься mm -hmm. не будет, пока мы не вернем Думаю Честно сказать, не смотрел, Потому что был сильно напряжен У меня там были все эти дела водоканалами со всеми Да уж, рыба, конечно, оставалась. О, опять. День. Красавчик. Красавчик, да. Чисто спортивная рыба. Зверь. Поймал, отпустил. Поймал, отпустил. Зверюгу это, Сосаныч. Я Да уж. Получается, без отказов. Отпускаю, она сразу заходит в другую лунку и начинает брать. А вы же не отпускаете, все мелочь собираете. Как это не отпускаем? Мы тоже все отпускаем что это, ж... это, это что за поклёп на нас? Тарасыч, что это Постоянно меня унижали. Так, солидно. Ну, друзья, хорошие гусера, смотрите, на одного мотылика. А покажите вашу мормушонку. Подарочная. Вот это подарок. Подарочное. Подарочно. Вот это мне запрезентовали за хорошее поведение. Кто, Тарасоч? Тарасоч. Что творит, а? Что творят, канадцы, Танации, блин. И что-то хорошее. Да, не, не, не, не хорошее. Ну просто. Ну, так О -о. Говорить. Будем говорить. Приемлемое. Первый порог пошел. Да. О, Николай, это... А не, вы там Да, Мы же правдиве. Мы не как это не Мы же должны обмануть цех, вот, короб, не чуть не прямо а А он вот поменял да. я мормушечку, смотрите, мешал, начал да? уже клюв. Пошла галлухат Да, такой. Это, тихо, Тарас, снимай тихо. А, а, а, так, друзья, но ну, у меня и напарыш, отлили. Пацанаш, тоже напарыши, да? Сан Сансанович, карася поймал, карасю. На опарыш. на опарыш, вот так вот, друзья, уже... мышечку покажите, да вот она, подарочная, нет, добрый день, youtube канал все для клёвого, расскажите на что ловите, на опарышах парыш. на и как? Удачно. Ну как, вчера было хорошо, а сегодня. А ну расскажите, что вчера было? Здесь вы были, да? Да. И что было? таранька, красноперка, подлещик. Карась. Коропа взяли на 3 килограмма. Коропа на 3 килограмма? Да. На что? На парыш. На мормышку? На, да, на парыш мормышку. На 3 килограмма коропа? Да. А где стоит? Где сидели? Вот здесь мы. Вот тут, друзья, сидели. Представляете? Ого. Так, молодой человек, приветствую вас. Вот, ну, молодой рыбак уже молодил кучу мелочи. А что ты не отпускаешь ее? мелочи Не знаю, хай будет. А? Хайбуда. Хайбуда? Да. вещи? А? Очень вкусно. Так путем она уже все. Уже мертво будет. Выпускай отпускай Что Добрый. Да. О! второй уже хорошенький тарта. Вторая транечка хорошая. Густерка. Да, густера. А вот такая красавица. Ну вот тогда. А покажите вашу мормышечку можно? Мормышка.. Это якуном он... Вольфрамова. Ага. Доброе. На вольфрам лучше ловушка. Ну пускай зачем она вам нужна? На котлеты. Же... На какие котлеты Я первый раз в жизни на рыбалке? это ну... вот... а, не рыбу. Вопросы мне задают, и вы понятие. Подскажете, на что ловите? Пытаемся. Пытаемся. Пытайтесь, да? Пока еще ничего. За, закормили, да? Ташкой смотрю. Главное не шуметь. А, ну я понял, Я тихонечко. Тихонечко просто. Пройти посмотреть, на что ловит народ. Здрасте. Подскажите, на что ловите? Шо попадай. Так, не мешай. Пожалуйста. Не мешай, да? Нет, я тебе прошу. А то ты пришел, делаешь вид, что ты, блядь, питаешь, берешь кинокамерой снимаешь. Нахуй это ты нужен? Ну так чтобы людям показать? Не надо. Не надо? Да. Жалко, да? Мои фотографии... Ради Бога, хорошо. Не надо Расскажите, пожалуйста, на что вы ловите? Потому что вижу один из самых удачливых рыбаков. Не, не вы Вы думаете? Да. А нет. На, на безмотилку. На безмотилку, да? уже. Ага. Рыбачу. А можно посмотреть то, -то, на вашем безмотилке? в Ютубе есть, то и я. Ага. Вчера смотрел дел, сегодня испытываю. Модовожка. А -а. Называемая такая. Ага. Вот ловится, действительно работает. Да? Ну Вообще, мормышки разные, поэтому работает. Принцип удачной ловли это игра. Игра, да? Да, не, не сама мормышка. Мормышка, да. То есть, главное все-таки игра, да? Да, игра. Угу. А сегодня еще пока ничего не поймали такого. Приличного. В дидоре, да? Можно глянуть. <плес> Друзья, ну вот он. Такой подлещик серьезный. И не один. Ну, расскажите пару секретов. Для зрителей канала. Я не бритый, совсем да не совсем. ладно, ничего страшного, причем не с Не бритость это. Не бритость это. Не бритость это не самое главное. Нет, никаких секретов. Никаких. Не знаю, чем поделиться. Одно могу сказать, что вот этой снастью ловлю и карася, и плотву, и окуня. Точно так а, а карпика? Бывает? Нет, не буду врать карпа, а не вытаскиваю. Угу. Вот на кивок летом ловлю. На кивок летом? Да. То, как на кивок ловлю кивок. А где? Вот по Днестру в этом году тут красота была. Да. На лодке, я так понимаю? Нет, с берега. С 7-метровой удочкой. А, с 7-метровой удочкой. Да. Кивковой, да? Кивковой карбон. Бы. Угу. Прекрасно в этом году Ну То да. На мормышку, в зависимости от течения. Ну хорошо, хоть расскажите вот э, зрителям канала, на какой высоте вот мормышечка должна быть? От, а это если, одна. если рыбак хоть немножко понимает... Нет, принцип. если... Не, если не понимает, вот расскажите для не Значит, в зависимости от давления. Так. От давления, рыба поднимается, опускается. Так, вот сегодня Чуть понижается давление. Поднимается рыба, надо искать ее повыше. Если, если понижается давление. Да, если понижается давление, рыба поднимается. Так. Если повышается, она опускается. Вот э, в зависимости от давления надо искать. Ну вот сегодня, а вот у, нас, это, сегодня вот у нас повышенное давление. Вот пониженное, вернее, да? Вот эта снасть позволяет это быстрее отследить. Ага. Вот Просто-напросто, поскольку я отслеживаю все слоя так. при игре, я быстрее нахожу этот слой. И, и, и сегодня где он сыграет? Сегодня лучше где? Ну, я вот так скажу, с утра, когда я приехал, было 31, с этим за 31, а сейчас вижу на дне почему-то. Хотя должна быть понижению давления, должна рыба подниматься. То есть. Пока не могу сказать. И с утра было получше, а сейчас вижу похуже. Понятненько. Спасибо большое. Как вас зовут? Анатолий. Анатолий, очень приятно. Меня зовут Александр. Все, для крыла. Да? Конечно. Да? Все, спасибо. Зебакон. Собаки просят у нас рыбу. Ну, мелочь отдаем. Ну солидно, она только так и берет. Солидно. А мы на, на опарыш. Апарыш вместе с металлом, да. А. <сосы> в первый раз не слышал. Кто-то несет, делится. Что ты не будешь кушать сюда, Лев? Рыжий пес поделился с тобой, а ты нет не берешь. Что это такое? Сосаночка как всегда впереди планеты всей. все. Просто лихой казах какой-то. Вот она синюха. Ну, друзья, синюшка какая. а? Только не надо показывать ее возле конференции банки. Это кажется что она вроде большая апарк да. идет да, на одну вот поймал огромного да. огромного да. подлещи по нынешним меркам огромного да по, по нынешним реально это уже такой больше чем ладошки ну как сказать больше чем ладошки но тем не менее приятно ну да супер на одного сань ну, не на один А, на букет, да. А у нас колдует. Колдую до за -да -да лампочки эти колдовство, мою. Фантазер. -да Фантазер балалайчник. А -а -а -а. Ловим на балалайке. Тоже на балалайку ловим балалайке. Тарасочек клюнул огромнейший подлесчик. Огромнейший. Просто ком. Козлик конкретный. О, ну. красавчик Он гениально, Он да? Вот, друзья, это Маякский мост. Вот там Маяки. Вот это вот Water City, Это Днестр. А это тракторный канал этот, на который мы с вами ловим. Он народ сидит. и ловит народа в принципе сегодня достаточно вот все ловят тарань иногда попадается карасик вот иногда верховодочка козлики, подлещики в общем такая белая рыба клев ну такой скажем более менее активный то есть как бы жаловаться на клев нельзя Правда, рыба мелковатая, но есть. Все равно лучше, чем сидеть дома, по-любому. Вот, видите, сколько у рыбаков. Вот там вот мы сидим и мы, вместе с Трасычем и Сан Санычем. Это все, получается, тракторный канал. Он идет и сюда, и туда. Вот там вот мы под той лодкой сидим. Народ ходит с балансирами и ловит на мотыля. Вот совсем юные рыбаки есть. Привет, пацаны. Привет. Как зовут? Егор. Егор. Сколько тебе лет? Семь. Ух ты. Вот такой семилетний рыбачок, ребята. О! Егорка молодец. Поймал верховодку. Давай Часто Егор с вами ходит на рыбалку. Не, на зимой теперь раз. Первый раз, да? Ну я смотрю удачно. За 7 лет. О, молодец. Молодец. То есть клюв сегодня хороший, да? Вот. А, было... а что-то крупное было вчера? Пацаны там коробь, считай, Да, мы Здесь. слышали. Слышали эту историю, что на килограмм 3 прямо. Папа, да? там Но... Но а кто-кто, да? тут есть? Видео Нет, тут человек, кто поймал, нет? Но я не знаю, не бачу ее. А самое что тут, да? да, ловит налево направо, налево. Двумя, руками. двумя руками. Наступило время для завтрака. Клево, клево. Разочка всегда режет лук. Бульку. Устали, устали ловить рыбу, болят плечи, руки, башка, все болит уже просто невозможно. Да. Карп не клюет, кокос не ловится. Не растет, вернее. Алекс, Чик, Чик, тоже индейка. Сюда, Сюда ложись. О, индюшку. Знала, что ты на рыбалку едешь. Любит тебя. Это я ее Заставил, Серьезно? заставил, Собил ее. Так, ну как же все-таки заставить Карпов клюнуть? Как... А у нас... у нас другая дилемма. Как заставить Николаевича выпить рюмку? Николаевич не пьет, потому что он за рулем. Николаевич не пьет, сейчас наш за рулем. Ящик надо хотя бы окрасить. А, новый ящик, друзья. У меня же новый ящик. Ну, ящик, да. Heavy metal. Дави, оцинковочка там, нечего делать. Да, да конечно, конечно, не может Бедность, но не порог, эффект воспитания Самое вкусное сало салки, сон. И самое вкусное, обычное сальце Ну давайте для гормонального развития Чтобы не Николаевич Будьте здоровы Обязательно будем Друзья, Днестр абсолютно не замерзший То есть по большому счету можно приходить и блеснить Ловить на Днестре чего я так не сделал? Тут получается дом рыбака с причальчиками своими. Вот, вот он, мост маякский. Здесь такие печальщики, видать, летом сдают Карпятникам, Федеристам. Так что можно приезжать на Днестр. Вот. И блеснить. Так, а санслан соседной раз привал карася у нас. Друзья, смотрите на него. Терпение и труд, все перетрут. Вот он пояс. Вот он, вот он, этот герой, посмотрите на него. Этот герой, который ловит карасей подо льдом. Ну, это не такая большая проблема, но. Что, да? да а а а а а Видите, а, вот, вот, да, да, а тоже раз. Типа под сразу. Копа сюда. Тоже хочет это карася, карася поймать. Была была. Одет, не не вот он. Вот Наш вот герой. Ну не герой, но. карасик хорошенький, сдатный. Будем так говорить. Друзья, скажу, что это место очень удачное. Мы стали в этом тракторном. Ну супер, вообще карасище то что надо. Будем говорить неплохо. Это мягко какое? Да. Так, да. ну это все, не Тарасыч не уже нет, герой нет. нашего времени. Нет, Тарас. Тарас. О -о -о. друзья, ну это уже такой уже ладошечный хороший, больше, больше чем ладошечный. А, а посмотрите какой тарасич пук. Мотыля сует, вы поняли? Да, да, поняли? мотыля нельзя. Насыпайте хорошее количество мотыля на мормышечку, которая не сильно большая. И это будет нормальная рыба. Да. Потому что по сравнению с таранькой, плотвой и прочей фигней, это такие рыба. Это таки да. Это таки, садитесь, да. это таки нам даже не стыдно поймать летом, я вам скажу. Прекрасный, да? Да, шикарный карасик. Шикарный вид, Николай. Шикарный, шикарный. Ну, же... Скажу вам, что это самый мощный карась который видел зимой который выклевал вот такую вот мормошечку с опарышем бутерброд на бутербродик да опарышем отель настоящий на я правда поддрачивал немножко подыгрывал немножко... уже он вот третьего раза попался зебакан ты видела ты видела, как он поймал этого карася? А? А ну, что еле Не, ну это, конечно, достойнейший, достойнейший карасище. Ну как узнать? я нога. Mm. Друзья, друзья, скажу, что очень эффективно сегодня получилась у нас рыбалочка, очень эффективная. Yeah. Правда, не совсем. Крупная рыба, но несколько хороших, знатных, карасей мы все-таки поймали. Так, Сасанач. Бесспорно. Скажите что-нибудь нашим подписчикам канала Все для Клево. Подписчикам канала я желаю хорошей рыбалки, здоровья в новом году. Ой, вспомнил, И вообще, чтобы люди чаще выезжали на водоем. Конечно, много рыбы ловить не нужно. Но я считаю, что это наилучший воды, который есть. На белом свете. Ну, не на белом свете, наверное, потому что если люди там занимаются чем-то другим, увлекаются футболом, ну, мы любим рыбалку. Получаем вот это в удовольствие. Чего я вам желаю. Да. Приходите на рыбалку, если хотите попсиховать немножко. Не без этого Не, не без этого Всех это нормально да. Выбрасывайте эмоции, выбрасывайте все что надо там. Деньги не выбрасывайте, они пригодятся Да, эмоции можно здесь, да? да? Эмоции выбрасывайте на рыбалке там, Чтобы дома меньше на кого-то свести. Друзья, на этом будем заканчивать нашу рыбалку Надеюсь, это видео было полезным Я вам показал очередное место Для подлетной рыбалки В Одесской области вот. Место очень хорошее Рыбаков здесь много Поэтому приезжайте, отдыхайте. Набирайтесь новых сил для трудовой недели. Вот. А в следующий раз мы обязательно покажем вам другое место. Так что смотрите наш канал. И всем не хвастайтесь шуи. Пока.